Привет! В этом видео поговорим на тему креативного мышления и его развития. Часто, когда обсуждают эту тему, дают рекомендации типа «попробуйте пойти на работу новой дорогой», «попробуйте то, чего раньше никогда не пробовали, чтобы выйти за рамки привычного». Для маркетологов креативное мышление это очень важный навык, потому что здесь часто приходится на привычные вещи пытаться посмотреть по-новому. В этом видео я хочу поделиться своими наблюдениями и одним подходом, который на самом деле очень эффективно работает и действительно мотивирует думать по-новому. Вот об этом подробно далее. Когда мы развиваем наше креативное мышление, делаем какие-то упражнения, пытаемся на привычные вещи посмотреть по-новому, наш мозг простраивает новые нейронные связи. И за счет этого потом мы можем видеть шире, видеть больше возможностей, находить больше новых идей и так далее. И вот я заметила, что я очень сильно мотивирована искать новые подходы, тогда, когда я в чем-то ограничена и мне чего-то не хватает. Чтобы было понятнее, я дальше объясню на примерах. В одном проекте мне и моей команде нужно было сделать несложный видеоролик. И в какой-то момент нам урезали бюджеты Вот сказали, делайте типа просто видеоряд под музыку и все. А у нас именно была очень крутая идея в озвучке, мы не хотели от этой идеи отказываться, хотелось очень ее реализовать. И вот мы стали искать возможности, пробовали озвучивать сами, кстати, из этого даже что-то получилось. Потом еще стали думать, какие есть возможности. Я вспомнила, что есть сервисы, которые позволяют переводить текст в голос. Я начала их тестировать. Были варианты, которые вот, говорили откровенно, разговаривали голосом робота. Это нам не подходило. Но оказывается, есть варианты, где голос звучит абсолютно натурально. И это абсолютно бесплатный сервис, который есть в интернете, нужно было просто поискать. И для нашего проекта, вот, для нашего ролика, задача была решена. И вот в процессе вот, решения этой задачи я, во-первых, протестировала кучу сервисов, нашла много возможностей по озвучке, которые мы потом использовали. Более того, я освоила кучу программ для записи, вот как можно записывать звук с компьютера. Там тоже есть свой интересный функционал, который можно использовать. И я бы всего этого не делала и не искала бы, если бы не ограничения, которое было, то есть ограничение именно в финансах. Нет ничего более стимулирующего, чем дело, где все идет против тебя. Кстати, этот слайд озвучен одним из сервисов, про которые я рассказывала. Еще один пример более банальный, дизайнер ушла в отпуск, нужно быстро внести правки в макет, в макет в иллюстраторе. Ну понятно, в этой ситуации можно попытаться найти другого дизайнера, но это требует времени, плюс дизайнеры очень неохотно берутся за мелочевку, им, им это невыгодно макет в иллюстраторе, я с иллюстратором дружила, но не очень, а там была специфическая правка то есть не просто текст исправить такое, были нюансы. Ну что делать, пришлось немножко покопаться, почитать что-то в интернете, поклацать, разобраться и выяснилось, что на самом деле ничего сложного, у меня все получилось. Вот эта ситуация позволила мне более глубоко изучить программы, таким образом получить новый навык, который я потом очень активно использовала. Дело в том, что в маркетинге много всяких там картинок, макетов и гораздо выгоднее иногда правки вносить самому. Потому что пока ты будешь писать, описывать задачу, отправлять дизайнеру, это займет время. То есть намного эффективнее сделать это самому, это будет быстрее. Особенно если учитывать, что картинки часто используются только в электронном виде, то есть речь не идет о том, что их нужно готовить в печать. Я хотела показать, что наш мозг на самом деле очень активно начинает работать и искать новые подходы тогда, когда он решает реальную задачу. И вот если бы не эти ограничения, я бы продолжала все делать по-старому. Вот если бы не сломался процесс привычный, я бы так и дальше продолжала работать, и не открыла бы для себя новые возможности, не получила бы новый опыт. Понятно, что можно такую ситуацию попробовать создать искусственно. То есть может это тоже интересно, может получится. Но гораздо интереснее и больше мотивирует тогда, когда мы решаем реальную задачу в реальной жизни. Эта идея встречается даже в поговорках «Нужда ум острит», «Нужда закона не знает», «Голь на выдумке хитра», «Необходимость – мать изобретательности». Еще один пример, я в каком-то видео о нем рассказывала, когда салон красоты, новый, который вышел на рынок, ему нужно было набрать первых клиентов. И вот запустили рекламу на фейсбуке, использовался таргетинг по географическому принципу, ориентир был на женщин, как-то это сработало, получили клиентов, но когда сопоставили реальные расходы и реальные полученные результаты, то получилось, что один клиент все-таки стоит очень дорого, а бюджет был ограничен. Стали искать новые подходы, что же можно сделать, и вот э, взяли и решили попробовать. Сделали листовки, разместили их э, в нужном микрорайоне, на досках объявлений в парадных, в подъездах. И также зашли еще в какие-то жилые комплексы. Таким образом пришли клиенты, это сработало даже лучше. И дальше стали использовать следующий подход. Администратор, когда люди ожидали его вот своей очереди, она рассказывала о том, что мы вот новый салон, у нас будут тут скидки, акции. Пожалуйста, подпишитесь на наши соцсети. И таким образом люди подписывались, многие соглашались и дальше уже через сообщество в соцсетях доводили вот людей до повторных продаж. Таким образом собрался пул клиентов, которые ходить начали более или менее регулярно. И на это ушло где-то два месяца. Таким образом сообщество в соцсетях развивалось за счет рекламы на столбах. Если так разобраться, то реклама на столбах – это в принципе тот же самый таргетинг по географическому принципу. Так вот ограничение в бюджете заставило посмотреть на ситуацию по-новому и поискать новые подходы, которые в данном случае сработали намного лучше, чем реклама в соцсетях. Так не парадоксально, но именно ограничения стимулируют нас выйти за рамки туннельного мышления. Туннельное мышление наблюдается у человека, который зациклен на какой-то идее, проблеме, либо делает все привычным способом и не видит, что вокруг есть другие возможности, другие варианты. Вообще, когда нам комфортно, когда все идет по плану, нет непредвиденных обстоятельств, то думать по-новому, мотивации нет. Поэтому любую ситуацию, либо даже проект, в котором может быть все не так гладко, есть какие-то ограничения, можно воспринимать как вызов, либо как возможность для саморазвития. Потому что именно реальная ситуация будет стимулировать, мотивировать лучше всего. Можно попробовать создать такую ситуацию искусственно, то есть представить, что вот есть проект, ситуация, и вот что бы мы делали, если бы у нас чего-то не хватало, были бы какие-то ограничения. Это тоже интересно и может сработать, но реальная жизнь